Всем привет, я доктор Евгений. На своем канале я показываю различные техники реабилитации, восстановления, самоисцеления. Я в своей работе использую такие техники, как кинезиологические, остеопатические, висцеральные техники, техники реабилитации и самомассажа с помощью различных инструментов типа массажных мечей, массажных роликов. Все это вы можете использовать самостоятельно для того, чтобы поправлять свое здоровье, либо улучшать свое здоровье, все зависит от ваших целей. Я в своих видеороликах показываю ровно то, как я сам работаю очно со своими пациентами, своими друзьями и таким образом восстанавливаю, улучшаю их состояние здоровья в четырех основных сферах здоровья, это физическое здоровье, это биохимическое здоровье, эмоциональное здоровье и энергетическое здоровье. Поэтому пролистав канал, вы можете посмотреть и в различных плейлистах увидеть, где какие техники я показываю. Это будут и какие-то аффирмативные техники, то есть проговаривание аффирмации. Это будут и техники дыхания, это будут и техники физических упражнений. Также буду в дальнейшем рассказывать про питание и кинезиологические техники непосредственно работают на столе, то есть их вы можете использовать, если вы в дальнейшем планируете обучаться, развиваться как кинезиолог, как остеопат. Поэтому добро пожаловать, очень рад.